Всем привет! Как дела? Сегодня у меня в студии Electron Digiton. Это цифровой FM-синтезатор. Мы сегодня будем создавать на нем трек, будем создавать свой собственный звук, то есть синтезировать его с нуля. Я расскажу об особенностях секвенсора, а также про Sound Pool и много чего параллельно про то, что отличает э, устройство от электрон от других синтезаторов ну а пока, если вы еще не подписались обязательно сделайте это, потому что по статистике я вижу, что много людей смотрят мой канал без подписки это не дело, ну и для тех, кто не хочет пропускать мои выпуски обязательно нажмите на колокольчик Потому что даже если вы подписаны, это не гарантирует то, что вы увидите видео, когда оно только выйдет. Поэтому жмите колокольчик обязательно, и вы точно увидите видео в день, когда оно будет выходить на моем канале. Ну и для тех, кто впервые оказался здесь, это канал про электронную музыку, про мою студию, про мою музыку. В общем, про то, чем я тут занимаюсь подписывайтесь тоже и если вы хотите меня поддержать ссылка будет внизу под видео там же вы можете задать мне вопрос и на этот вопрос я буду отвечать в своих видео посвященных вопросам и ответам ну а теперь приступим к нашему интересному устройству для тех кто не видел видео про электрон digit вы можете его посмотреть суть в том что я в поисках электрона для того, чтобы, скажем так, оживить э, свой сетап в студии, потому что компания Electron создает э, чудесные устройства, у которых э, один из интереснейших э, секвенсоров, который позволяет создавать автоматизацию на эти каналы, он позволяет делать саундлоки и прочие всякие штуки, которые не, может, не могут делать другие синтезаторы. Вот. И э, я посмотрел на Digitact, сегодня у меня Digitone. Чем же они отличаются? Мы также поговорим об этом но суть в том, что DigiTact мне не совсем подошел, потому что в основе DigiTact лежит э, сэмплинг. Сэмплинг а сэмплинг непростой, а сэмплинг именно ваншотов. Это моно сэмплы, которые позволяют создавать, скорее всего, какие-то драм-секвенции. Digitone — это же очень похожее устройство внешне, они практически ничем не отличаются, э, разве что только цветом, и вот здесь вот э, как бы имитация клавиш есть, там больше заточен секвенсор под драм-машину. Вот. Но это также цифровой синтезатор, который а, позволяет синтезировать звук. И каналов тут не 8, как там, а 4. Но эти каналы имеют восьмиголосую полифонию, то есть вы можете создавать э, полифонические какие-то звуки. Цифровой синтез бывает разный. Бывает, например, э, имитация аналогового синтеза, субтрактивного, да, бывает FM-синтез, бывает таблично-волновой и прочее. В общем, FM-синтез — это синтез, когда одна волна модулирует другую на разных высоких или низких частотах, добавляя ему каких-то субгармоник, и тем самым звук становится очень богатым. Этот синтез можно описать как, например, какой-то один из самых непредсказуемых синтезов, потому что очень сложно прогнозировать, что из него может получиться. Даже когда вы создаете звук, вы можете покрутить ручку, и звук просто изменится кардинально. Фильтрация этим звуком практически не нужна, потому что тембры меняются от низкого к высокому посредством э, вот, смещением этих операторов, точнее, настройкой, ну и различными другими параметрами, огибающими. В общем-то, сложно на самом деле все это как-то описывать. Наверное, проще это показывать. И даже больше скажу, что чтобы играть на таком устройстве, не обязательно знать всю теорию FM-синтеза. Достаточно просто понимать, как работает синтез, один из каких-нибудь синтезов, или там, как работает секвенс от электрон и вы можете уже что-то создавать прямо сейчас мы начнем создавать какую-нибудь зарисовку это будет э, мы будем использовать для этого стандартные э, пресеты звуков которые здесь есть которые были с завода доступны ну и посмотрим что из этого получится у нас есть четыре трека они помечены разным цветом просто выбирайте один из них и можно играть вот так чтобы загрузить такой-то звук нужно дважды кликнуть по нему и вот у вас браузер готовыми паттернами клавиатура подсвечивается, видите, как на обычной раскладке то есть первая и четвертая не горит восьмая не горит, то есть ну, две черных и три черных сверху сразу можно понять, да, что Диджитона обладает очень богатой палитрой вообще звуков. Обожаю флейты вообще. Ладно, пусть будет флейта. Также можно установить масштаб э, общего трека или, например, по отдельности. Нужно нажать «Function» и «Page», либо «Function», так, function и «Page» yes. и «Yes». Тогда вы можете установить индивидуальный размер для каждого из треков. У меня подготовлен бит из TR8S, он будет нам помогать. Просто я вообще не люблю метронома. Чтобы записать мелодию, нужно просто нажать э, record и play одновременно, и кружок начнет моргать, и значит, что все, что вы сейчас будете делать на вашей клавиатуре будет записываться в секвенсор. Это один из способов э, внесения информации в этот секвенсор. Но мне больше всего нравится так, потому что ну, ты как бы чувствуешь музыку, лучше, что ли, не знаю, лучше, чем программировать. Это секция LFO. Поскольку это стандартный пресет, здесь уже настроено LFO, но мы немножко сейчас поменяем настройки. Сейчас я перелистываю, на какой параметр будет воздействовать один из LFO. фильтр, на усиление, на осциллятор. Вот мне понравилось вот это вот, это что типа усиления драйва. А второй LFO у нас настроен на на питч. А, ну понятно, из-за этого флейта так и плыла по звуку. Ну хорошо, оставим, наверное, сейчас поменяем просто немножко настройки. Так, это секция с фильтрами. Точнее, с фильтром, здесь один фильтр вторую партию, выбираем второй трек и будем программировать ее теперь не записью, а сделаем, в общем-то, расставим шаги. Для этого нужно просто нажать кнопку REC, выбрать трек и нажать кнопку REC. Полистаем пресеты, какие мы загрузим туда. давайте возьмем и сейчас звучит одна нота но я покажу как э, можно поменять ноту в любом из шагов например зажимаем его нажимаем кнопку вверх и появляется такая клавиатура где можно выбрать какая нота будет играть Держу клавишу и просто выбираю. То же самое с другой нотой. Ну, вроде cool. Пофильтруем немножко звук этот. Вот эта часть отвечает за синтез процессор эффектов дилей хорус хорус расширяет звук так что-то ритм наоборот играет Выбираем третий трек. Видите, сразу звук такой, синус, такая основа. Но я люблю, кстати, с синуса начинать, потому что он как бы тебя ни к чему не обязывает, и ты это слышишь просто ноту. Поищем, что тут еще у нас есть в готовых пресетах. Блин, насколько по-разному он может звучать? Цифра, конечно, в этом плане побеждает аналог 100%. речь стоит о выборе синтезатора для себя. Многие склоняются там, к аналоговому или к цифровому синтезатору по различным причинам. А аналоговый синтезатор любит за то, что у него очень плотный и жирный звук на низких частотах, что он постоянно имеет некие такие расстройства, которые позволяют осциллятор немного не строить, и от этого звук получается плотный. Конечно же, все это можно сделать с помощью цифры, различными плагинами, есть всякие там всякие хрустяшки, которые имитируют пленку или какие-то там сатураторы, это все можно делать. Нет ничего незаменимого, и на компьютере можно сделать этот жирный звук ну, очень легко сейчас. Когда человек выбирает цифровой синтез, он рассчитывает на различную палитру звуков, чтобы в нем можно было делать какие-нибудь басы, там, стринг какие-нибудь, допустим, какие-то оркестровые звуки, там, имитация. Может быть, даже перкуссию, еще что-то. Вот. Digitone позволяет, на самом деле, создать очень широкий спектр звуков, которые просто можно себе только вообразить в сфере электронной музыки. Но звучат они не так, не так жирно, как хотелось бы. Для этого сюда заположили overdrive на мастере, и вы можете немножко исказить его, это тоже интересно. Также вы можете использовать какое-нибудь внешнее какое устройство, которое будет греть, например, ламповый сатуратор или что-нибудь, компрессор. Звук также обогатится, поэтому когда перед человеком стоит задача, что ему выбрать, то у него есть возможность, в принципе, поразмыслить и сделать правильный выбор. На данный момент на рынке доступны как аналоговые, так и цифровые синтезаторы. Конечно же, как винтажные аналоговые синтезаторы современные не звучат, но... Есть некоторые хорошие экземпляры, вы можете там что-то поискать об этом. Ну и для тех, кому это не принципиально, также на FM-синтезаторе можно накрутить бас, который будет звучать очень плотно. Но с некоторой оговоркой, конечно же. Конечно же, нужно его, наверное, будет обрабатывать, чтобы добиться именно тех самых результатов. Но имитация аналогового синтеза в FM тоже есть. Это хорошо. Хорошо покинуть такие аккордики сюда. Оркестровые, но эти, конечно, слишком такие. Поищем что-нибудь получше. Важно подбирать звуки так, чтобы они еще по эквализации подходили к друг другу Чтобы, грубо говоря, не мешали звучать в пространстве Чтобы было слышно бас Во. Как бы наверху немножко звучит Ну и чтобы записать просто рекорд плюс плей Так, а что не играет? А, короче, у нас э, длина трека больше, поэтому сейчас запишем сверху еще разок. Вот видите справа, где пейдж, там моргает, на какой странице вы находитесь. Все, теперь вроде везде. И поскольку у нас сейчас рекорд э, еще горит... он позволяет записать автоматизацию то есть я покрутил фильтром, видите, все изменения они записались панорамирование немножко позаписываем записывает абсолютно каждое движение ручки это, конечно, супер круто потому что инструменты электрона позволяют создавать звуки, которые можно было бы реализовать только посредством какой-то записи, автоматизации. Вот опять фильтр. Видите, какая динамика у звука появилась? И, кстати, вот нажимаем рекорд и видим желтый цвет, и это означает то, что здесь как раз записана автоматизация. И также можно удалять. Делаем чуть потише, а то он кричит очень. И четвертый трек. Хотелось бы какой-нибудь перкуссии, может быть, бас у нас есть уже. Это я добавил райт из 1 8 s Голый синт Ну круто тоже звучит на самом деле Так, атмосфера Атмосфера у нас вроде есть уже в треке, конечно наверное. Когда мы создаем музыку, мы приступаем от одного инструмента к другому, и между этими процессами иногда наступает такой длительный период, вы можете растерять какую-то свою идею. Это может быть, например, если это вообще в разные дни происходит, то вообще можно потерять всю суть. И устройство с секвенсором, когда имеет несколько секвенсоров, и вот они прямо сейчас здесь под рукой, позволяют быстро, вот прямо сейчас, зафиксировать эту идею, и эта идея становится основой вашего трека. Плюс вы также можете, например, несколько паттернов создать вот этой вот вашей идеи из нескольких треков, Несколько паттернов, которые будут по-разному звучать И тем самым вы можете уже какое-то придумать развитие вашей аранжировки Прямо уже в синтезаторе Если вам нужна более сложная музыка Вы, конечно, можете записать все это в компьютер И просто в компьютере уже дальше обрабатывать Хоть подорожечно записывать Хоть все сразу миксом Но это на самом деле здорово Rave. Видите, убрали резонанс и тон сразу поменялся. Очень много на самом деле звуков строится на резонансе фильтра. Имейте это в виду при создании какого-то собственного звука. Бас погромче. Тише. Не, ладно, давайте что-нибудь еще поищем. раз. О, это, кстати, классический звук FM синтезатора Yamaha DX7. То есть, если помните, давайте его возьмем. Все-таки FM синтезатор у нас. они конечно конкурируют попробовать отфильтровать сразу мы теряем всю палитру этого звука конечно они у меня по миди не синхронизированы я их так на слух заложу. р 8 s кстати, гуляет по печу. Постоянно, если его так сводить без миди, то он, конечно, будет убегать спустя какое-то время. Сделаем 16 шагов у этого трека. Конечно, с четырьмя треками очень удобно для аранжировки, потому что вы можете отключать, отключать синты. Тут огибающие осцилляторов. Тут, конечно, они по-особенному работают. Надо вникать и, скорее всего, крутить, чтобы понимать, как это работает для вас. Очень здорово, что на каждом треке есть эффекты, потому что мы всегда можем добавить какое-то пространство, чтобы звуки не пересекались. Не знаю, может быть, здесь лишний этот звук. Мне просто очень хотелось добавить классического FM-синтеза. Очень долгое время я не был знаком с компанией Electron. И их устройство, ну, в принципе, не расценивал как устройство, которое необходимо приобрести. Пока до меня не дошло. Следующий момент. Их секвенсор, который позволяет программировать очень интересные секвенции саундлоки, когда ты можешь блокировать параметр какого-нибудь показателя или нескольких показателей на шаг, и вот тем самым твоя секвенция становится живой. Даже не важно, какая сложная там или простая мелодия, важно, как она постоянно меняется в зависимости от того, как, например, настроен LFO на изменение тембра или там, на фильтрацию. Я был приятно удивлен, когда поработал с этими секвенсорами. Также одна из важнейших функций, которые есть в синтезаторах от электрона, это саундпул, когда вы просто загружаете звуки, в саундпул, там можно определенное количество, и выстраиваете разные звуки на каждый шаг. Это дает возможность создавать хоть драм-машину, хоть какую-то перкуссионную, странные какие-то штуки, хоть синтез из различных тембров. Этот процесс настолько креативен, что вы даже не задумываетесь, когда и что сделать, вы просто это делаете, и у вас получается очень крутая мелодия, которая вас вдохновляет, и у вас просто рождается трек. Чтобы создать свой собственный саундпул, нужно зайти настройки sound sound менеджер, и мы видим список этих звуков которые тут есть сюда можно свои в общем то тоже пресеты записывать так возьмем такой бас такой басик еще один то есть по сути здесь не обязательно делать какие-то по смыслу одинаковые наоборот чем более разные звуки тем интереснее может получиться результат конечно возьмем органчик Флейта, иди сюда <музыка> Хороший звук классический базик. Так, ну все, например, нам все хватит. Нажимаем вправо и copy to. Yes, sound pool. И 9 саундов скопировали sound pool. Давайте теперь добавим каких-нибудь барабанов. Влево нажмем, отфильтруем. кик, например. Так, вот у нас сколько киков. по 4 саунда. И отфильтруем, например, еще какие-нибудь перкуссионные звуки. Кик снимаем. Снэр, может, где-то вроде перкуссии. хай это давайте. Кстати, хай это звучат так металлически, потому что здесь нет обычного нойза. И все эти звуки высокочастотные добиваются посредством сильного модулирования, грубо говоря, звука осциллятора. И поэтому они имеют все тон. Не знаю, можно попробовать что-то типа без тона поискать. Видите, они все тональны, как бы. Ну, вот эти вот добавим тоже в саундпул. Ну и давайте кинь-перкуссии тоже. А, ну вот, кстати, э, похоже, все перкуссии имеют э, тег перкуссии. Надо было просто выбрать ее. И тут и кики, и снэр, и условно клепы. Вот такой снэр возьмем. Клеп. Можно, кстати, вот эта ручка еще листать. То есть просто отмечаете звуки, которые вам нужны галочкой, нажимая кнопку Yes, потом вправо Copy to soundpool. Все, у нас, короче, саундпул готов. Давайте теперь попробуем на четвертой дорожке, где у нас там был вот этот ТФМ-звук, добавить какие-нибудь звуки более интересные и, и ну, разнообразные, что-то типа какой-нибудь электронной драм-машины, что ли. Чтобы замютировать канал, нужно назвать function и выбрать канал. Вот у нас этот звук. Оставим бас. Видите, подсвеченный звук активный. И не подсвеченный у него мьют. Чтобы использовать soundpool, нужно нажать рекорд один раз зажать клавишу и выбрать э, вот этой ручкой один из э, звуков, которые мы положили в SoundPool. То есть SoundPool выбирается вот посредством поворачивания вот этой ручки. Ну и, соответственно, держать нужно кнопку, да, на которой мы будем загружать звук. Мы пытаемся сейчас условно сделать драм-машину на четвертом канале. звука на один шаг конечно нельзя добавить но все шаги 16 что здесь есть можно забить разными звуками и вы посмотрите как получится интересно в этом тоже есть кстати плюс потому что когда звуки звучат вместе их нужно как-то эквализировать между собой чтобы они занимали частотную среду комфортно да а здесь они играют друг за другом и звук немного рваный получается такой но зато он насколько интересный потому что ну потому что тембры разные конечно супер крутая штука от Electron так, все, все звуки закончились у нас то есть сейчас звучит только бас на втором канале и четвертый канал мы программируем э, саундпулом то есть разными звуками которые были в треке, нажимаем функцию и номер трека, он активируется. Ну, на самом деле, SoundPool лучше, конечно, программировать, наверное, сначала. Потому что, когда уже есть готовый бас в треке, мы пытаемся сделать саундпул тоже с басом, они, конечно, конфликтуют по частотам. Делать эффект на мастер, нажимаем Function и LFO, видите, там сидим, подписано мастер. Здесь можно добавить дисторсию, также реверб паранорамирование. А, стоп, это настройки для входящих каналов, которые также присутствуют на этом устройстве, чтобы их обрабатывать. Покатили немножко звук. Мастер-секцию эффектами. Даже небольшой овердрайв появился. Если вам слишком звук, этот кажется кристальным, можно его немножко подоиспортить. В хорошем смысле этого слова, конечно. Если сравнивать э, электрон диджитон и диджитакт, то это абсолютно разные по смыслу и по философии устройства. Диджитакт имеет возможность э, сделать драм машину с помощью сэмплов, то есть там секвенсор устроен таким образом, что вы, э, ну и секвенсор для драм машины и для э, мелодии он немножко разный. То есть когда мелодию вы играете различные ноты и они все играют последовательно, то для драм машины нужен секвенсор, где играет одна нота скажем так, и различного рисунка. То есть они чуть, чуть по философии разные. Но вот эти вот штуки с саундпулами, они, конечно, позволяют решить этот момент как в сторону... Digitact, который может стать э, временно синтезатором, то есть это типа драм-машина с функцией синтезатора, так и синтезатор Digitone, который является синтезатором, он может временно стать драм-машиной. Если так обобщить, то все правильно. Digitact — это драм-машина с функцией синтезатора, а Digitone — это синтезатор с функцией драм-машины. Что вам ближе, что вам нужнее в вашей музыке, выбирать вам. Поэтому в этом и есть их коренное отличие. Также еще к отличиям можно отнести процесс сэмплирования и процесс синтезирования. Сэмплирование, это когда вы хотите просто вдохновиться чужой музыкой, и там насэмплировать ее, и использовать ее в своей песне. Синтез же позволяет, наоборот, звук создать с нуля. Вы, наверное, даже не сможете приблизиться к звуку, который вы хотите, но обязательно нарулите какой-то свой, и он будет уникальный. То есть, если вам интересна уникальность в плане звучания, то вам, наверное, больше подойдет синтез. Если вы хотите заимствованием создавать музыку, и тем самым снимать шляпу перед музыкантами, которые создавали музыку ранее, то есть продолжая вот этот вот путь то вам интересно, наверное будет сэмплирование но напомню что в диджитакте сэмплирование не совсем полноценное посмотрите мой ролик я об этом там рассказываю то есть для меня как сэмплер он не подошел у нас есть классическая синусидальная волна которая дается с новым пресетом сразу же загружается туда сейчас мы будем ее редактировать и посмотрим что из этого получится сначала просто сделаем мелодию я выключил пошаговый режим на высоту этой ноты, эту, просто зажимаю кнопку, и нажимаю вверх, и появляется клавиатура, ну вот, допустим, у нас есть такая мелодия очень мягкая. И мы пытаемся ее сейчас синтезировать. Заходим в раздел. Ну, короче, здесь настройки FM-синтеза, они довольно непривычные на первый взгляд. Но когда вы только здесь что-то покрутите, вы примерно поймете, как что работает. Тем более, наверху подписано. Например, здесь A, Envelope, Attack, Decay. То есть мы сейчас регулируем огибающую A, э, значит, источника звука A. Здесь есть четыре источника, они между собой переключаются различными алгоритмами. Вот, сейчас у нас первый алгоритм, видите, цифра 1 в разделе алгоритмы. Это детюн можно сделать, расстроить, чтобы они по-разному звучали. это взаимодействие А и Б волны. Это взаимодействие, я так понимаю, видите, взаимодействие пар-волн. Не знаю, точно не буду утверждать. На самом деле это все не особо важно, потому что когда у вас есть в руках устройство, вы просто э, пытаетесь синтезировать. Круто, конечно, если все понимать, но для того, чтобы создавать какие-то мелодии, не обязательно прям сильно погружаться в это. Оператор C, оператор A, оператор B, его настройки. Просто крутите и слушайте, что происходит. Их взаимодействие между собой. Как вы видите, просто чуть-чуть повернули. Звук совершенно другой по тембру становится. Добавим чуть-чуть реверберации на него, чтобы звук был чуть-чуть в пространстве. Дилейчика. И отфильтруем его резонанс. В этом плане FM-синтез, конечно, очень крутой, что можно создавать такие классные тембры. Сейчас как будто играет э, мелодия на нескольких синтезаторах, и звучит очень широко. И, кстати, видите, что э, все эти параметры э, либо целиком значением переключаются, либо вот 25-ми, 1,25-е, то есть, видите, 0,75, 1,75. 1,75. Если они были бы, конечно, ну, по одному прибавляли, да, значение, то, конечно, было бы в полутонах еще больше вариаций. А тут как бы есть все равно момент такой музыкальности. Ну, электрон просто, наверное, сделали это для того, чтобы музыка получалась э, быстрее. Но это плюс, на самом деле. Это не ограничение. Ну, точнее, это ограничение, которое в плюс тем, кто, например... В общем-то, это поможет сделать более музыкальным, что ли, все. Вот алгоритмы, их 8 штук всего тут. То есть вы можете настроить, а потом просто переключать алгоритмы. Алгоритмы это как взаимодействуют эти осцилляторы, операторы друг на друга. То есть, по сути, их тут 4, и они друг с другом ä, друг друга модулируют в различной последовательности. И теперь давайте сделаем какой-нибудь телефон. Я обычно настраиваю сразу какие-то положительные значения и потом переключаю, что мы будем модулировать. Смотрите, вот дитюн, как круто. Здесь мы регулируем скорость и... скорость и влияние волны LFO на дитюн. Чуть-чуть покрутим огибающие различных операторов посмотрим что из этого получится вот громкость этих операторов фильтр меня практически устраивает звук вообще только чтобы классический звук синуса теперь смотрите какой богатый и попалитый Попробуем еще один по добавить на что-нибудь, но, может быть, все по поедет, конечно. Можно форму волны поменять, влияние этой волны, скорость, рандом есть, тут экспоненциальный режим. Кстати, можно попробовать вот сделать, чтобы он срабатывал в момент нажатия триггера, грубо говоря Короче, от одного триггера до другого Он сохраняет положение LFO Вроде так И это всего лишь один трек То есть мы не используем здесь сейчас никакую полифонию Это монофонический звук, который был Насыщен гармониками различными И получается так, что Не знаю, как будто несколько синтезаторов играют еще второй трек, третий, четвертый, и их также можно полифонии играть. На самом деле синтезировать можно тут сколько угодно, пока результат вам, пока вам не понравится результат. Но я советую все это, конечно, записывать, потому что звук можно легко упустить с таким количеством настроек. Просто FM-синтез, конечно, Синтезировать на FM-синтезаторе это то еще удовольствие, потому что вы всегда можете добиться каких-то интересных результатов, например, какой-нибудь там хвостик детюна, как у нас получилось сейчас, сделать его таким интересным, то есть, ну, я реально вдохновлен был этим процессом, мне очень понравилось у меня есть синтезатор Акмейстайку. Это Еврорек такой модуль. Он тоже FM, там также переключаются операторы, там тоже фидбэк, все это есть. В общем-то, есть параметры, на которые можно влиять. Но по сравнению с Digiton, он не имеет возможности сохранить все это. Здесь можно все это сохранить в пресет, плюс-секвенцию можно сохранить. Это, конечно, позволяет тебе сделать какой-то набросок, сохранить, отойти и просто через какое-то время к этому вернуться и понять, нужно тебе это или нет. Удалить, если не нужно, ну, или там продолжить развивать эту тему, ну, либо сразу завершать. Конечно, лучше завершать все процессы сразу, потому что идея, конечно, она всегда витает в процессе создания и мало бывает, наверное, таких случаев, когда очень долго идея как-то фиксируется, дополняется. Ну, это мое мнение, мне кажется, что идею фиксировать нужно прямо здесь, сейчас. Если ты не успел ее поймать, потом, наверное, Вряд ли ты ее уже качественно как-то доработаешь и продолжишь. Я не знаю, почему так, но, скорее всего, это правда. Также про MIDI-секвенсор хочется сказать. Electron Digiton имеет 4 трека. Вот они цветом помечены. Но если мы включаем, например, MIDI здесь, да, то... Эти четыре трека превращаются в четыре дополнительных трека, которые вы можете управлять по MIDI, 4 дополнительных синтезатора. Плюс не только вы можете добавлять там мелодию, например, какую-то да, на секвенсор, вы также можете по методам CC-сообщения отправлять какие-то модуляции, и это полноценный секвенсор для четырех еще синтезаторов. То есть представляете, у вас четыре полифонических синтезатора FM, плюс вы можете еще какие-то четыре аналоговых железки прицепить, ну, и драм машину, например, и все. То есть по сути три синтезатора синтезаторы или 4 могут стать вашей полноценной домашней студией, где вы можете создавать различные креативы. Учитывая, что FM, да, как и мы уже говорили, обладает такой палитрой звуков, что может покрыть очень многие э, потребности в плане синтеза. Электрон Digiton э, не является моим синтезатором. Я также взял его у своего приятеля. И на самом деле я подумаю о том, чтобы, скорее всего, купить его. Или еще было бы здорово, конечно, посмотреть на Model Cycles, потому что он компактнее. Но вот надо понять, есть ли там такие штуки, как Детюн, э, например, например, вот, да, модуляция именно d Потому что для меня это показалось суперкреативным решением. Я создал мелодию, которую себе сохранил. И я, наверное, в будущем буду ее использовать для своей музыки. Поэтому просто... Разовая попытка дала мне очень крутой результат. Если у вас есть Model Cycles и Digitone, напишите, пожалуйста, в комментариях, не уступает ли он в плане создания креативов по сравнению с Digitone. То есть Model Cycles интересная штука, она работает от Powerbank, такая компактная. То есть именно меня она интересует как устройство, которое будет создавать такие вот интересные мелодии, плавающие от привычного строя, чтобы это все было еще замодулировано. Вот. Напишите, что креативней Model Cycles или Digiton. И я бы, наверное, взял себе Electron Digiton э, прямо сейчас, потому что я продал несколько своих устройств. Э, я продал там Ableton Push, еще пару синтов. Вот. Но я купил себе другое устройство от Electron, и в ближайшем будущем э, я, наверное, тоже про него что-нибудь расскажу. Э, вот. Спасибо, что смотрели это видео и до скорой встречи. Пока!